привет в этот раз будет нестандартное видео сегодня я хочу проверить кто из моих друзей самый догадливый я буду задавать им загадки на логику а они будут на них отвечать правила они уже знают но я расскажу их вам будет энное количество загадок скорее всего их 9 и за каждую загадку будет начисляться 1 балл соответственно у кого больше баллов тот и выиграл абсолютно все загадки на логику есть как сложные так и легкие Поэтому шансы будут у всех. Но, конечно, в основном они все простые. Нужно просто подумать. Первый, кто будет готов отвечать, должен нажать на кнопку, которая находится сзади меня. Сделано это для того, чтобы люди не спорили, кто из них раньше нажал. Во время нажатия в чат будет выводиться сообщение, кто первый нажал. Я считаю, это отличная альтернатива лампам. Если нажавший игрок отвечает неправильно, то второму игроку дается шанс заработать его балл. Если вам зайдет такой форматик, то обязательно пишите комментарий. И в следующий раз я позову еще людей, и мы проведем абсолютно такой же конкурс. И если будет много народу, то можно сделать какую-то таблицу, сетку, и выигравшие будут сражаться в дальнейшем. Тут уже зависит от того, как вам зайдет такой экспериментальный ролик. Ну и, собственно, давайте звать уже друзей. И начинать конкурс. Ну что, ребят, давайте, выходим. Ага, Итак, слева представьтесь. И всем привет, с вами Демон и Андроид. Ага, отлично. Справа представьтесь. И Андроид. Ладно, хорошо. Короче, это Вика, это Денис. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, ну давайте уже начинаем, правила вы знаете. Я вам объяснял. Uh -huh. Да, да, да. Итак, первая загадка. Чем их больше... Тем вес меньше. Что это? Так, Денис. А, пух. Килограммы. Нет, это неверно, Вика. Не знаю. Ну, давай подумай. Еще раз можно? Да, давайте Чем их больше, тем вес меньше. Что это? Проведите аналогию. Какие-то сложные загадки в первом раунде. Серьезно? Да. Ну хорошо. Представьте сыр. Так, вот сейчас вот кнопку нажимаете. Ага. Давай, Денис. Отверстие. Ну, почти, почти. Ну, Денис еще отвечает. Денис, давай дидума. Так, получается. Чем больше дырок. Все, правильно ответ. Молодец, Денис. Это ответ дырки. Молодец, Все. я тебе записываю. Один балл. Хорошо, отлично. Жесть. Молодец, Денис. Ну, я думал, на самом деле будет проще. <specified> <с Molodoro> Ладно, давайте, вторая загадка. Идет то в гору, то с горы, но остается на месте. Что это? Солнце. Вика. Нет, неправильно. Денис. Так я думаю. Ага. Ну, давайте повторю: идет то в гору, то с горы, но остается на месте. Что это? Ну, солнце оно не идет ни в гору, ни с горы. Так. А, снег? Нет, неверно. Так, ну можете попробовать еще догадаться. Вода. Ну, пожалуйста, кнопку нажимайте, Виктория. Вода. Так. Нет, неправильно. что, неправильно? Зачем ее нажимать тогда? Ну, потому что надо кнопку нажимать, чтобы отвечать. Это же правильно? Правильно. Нет, а как вода в гору может идти? Ну, откуда я знаю? Дождь идет, вот она идет в гору. Вообще, да. Я тоже про осадки подумал. Нет, неправильно. Вы сдаетесь? Да? Да. Это дорога. Логично. Да, логично. Причем довольно-таки, ну, я хотел бы вам сказать, просто гору представьте, что она не есть. Ну, ладно. Денис не отвечает. Так, третий вопрос. Вот тут уже это довольно сложный. Хорошо. У кого за носом пятка? У Дениса. Так, думайте, у кого за носом пятка? Чего? Ну, Попробуйте. Так, Денис. У бойца с, э, гикбоксинга. Нет, Денис. Ты же понимаешь, что это слишком сложно было бы. Вика, отвечай. У нас К. Близко, близко. Близко, очень близко. Очень близко, так. В смысле, ну вот носочек идет, там идет нос, потом пятка. Ну, почти. Вот на 0,5 я бы сказал, баллов. Ответ: Денис. Обувь. Правильно. Денис, блин. Ну е-мое. Ну, потому что у Дениса все правильно. У тебя вик нет. Хорошо, записывай Можно мне полбаллы? Ну, в принципе, Таких ладно. Такого в правилах не было. Ну да, да, да, да, да, да. все, согласен, согласен с Денисом. Мы правила обсуждали, все правильно, так. Четвертый вопрос. Что нельзя съесть на завтрак? Денис? Обед. Правильно, молодец. Денис, а это... Нажимает, я не успеваю. Денис, я поражен, Денис, молодец. Там еще можно было, ну, ужин назвать, тогда бы... Ну, хорошо, это правильно. Ужин. Балбал, пожалуйста. Не, ну не будем разделять, хорошо. Пятый вопрос. Слушайте внимательно. У Машиной мамы пять дочек. Юля, Аня, Оля, Катя. Как зовут пятую дочку? Вика. Маша. Молодец. Денис, ты как? Ты не понял, получается? Получается так. А почему Денис? Что тебя смутило? Ну, я на имена как-то не заострял особо внимания. Я... А я ведь сказал: слушайте внимательно. Я же не могу сказать, Слушайтесь в имена. Не могу? Mm -hmm. Правильно. Mm -hmm. Так, ладно. Шестой вопрос тоже с подвохом, поэтому подумайте: сколько месяцев в году имеет 28 дней. Вика. чем Молодец, 12. правильно. Правильно, правильно. Молодец, Вика. Молодец. Я думал, кто-то ответит там февраль. Все, это mm. камбэк получается. Почти, почти. Да, кстати. Если будет ровное количество, то у меня запасены... Я ну, выиграю. Запасены да. еще вопросы. Да, да, правильно. Седьмой вопрос получается. Кто получит бесплатный сыр в мышеловке? Могу... Так, Денис. Тот, кто его туда положил? Нет, это... неправильно. Привет. Да, ну, догадался. Так. Додумывайте, Вика. Mm. Кто получит бесплатный сыр у мышеловки? Ну, no, тот, тот там, короче, мышку прибьет, и потом там другая мышка придет, возьмет его. Правильно, вторая мышка. Правильно. правильно. А, а может, да. не мышка. А, а кто ложка? Крыса. Крыса? А может, и крыса? Да. Ну, в итоге ты правильно ответила. Это вторая мышка, верно. Молодец. Это реально уже камбэк. 3:3. Красавчики, умнички. Восьмой вопрос. За что обычно учеников выгоняют из класса? Денис? За плохое поведение. Нет. Вот а, за плохое поведение часто, часто, да? Но всегда за что-то, ну, за что-то выгоняют из класса. Абсолютно всегда. Вика? За дверь. Правильно, молодец. Логично, да, Постоянно. Понимаешь? Молодец, Вика. Все, да. 3-4 идет Обалдеть. Ну, красавчики, конечно. Девятый вопрос. Он должен был быть последним, но если у вас сейчас будет неровное количество баллов, то значит побежать, наверное, Вика. Хорошо, девятый вопрос. Может ли петух назвать себя птицей? Денис? Нет, он не умеет разговаривать. Блин, Денис, ну это... No. Ты... Ё-моё, ты сравнял счет Молодец, Денис. Это правильно. Это правильно. Итак, 4-4... Значит, сейчас будет решающий вопрос. Готовы? Даже скажу, какой-нибудь посложнее. Нет. Давай, давай. Какое изобретение позволяет смотреть сквозь стены, Вика? Стекло. Почти, почти. Денис? Окно. Молодец, Денис, правильно. Да какая Стекло — это материал, окно — это уже... Пополам дели. Ладно, давайте, туда. раз уж тут спорный момент, у меня запасено еще одно, еще одно, и уже оно будет решающим. Согласны? Я думаю, так будет честно. У фермера было 17 овец, и все, кроме девятерых, умерли. Сколько осталось овец у фермера? Вика? Все. Умерли. Серьезно? Там Нет. считать надо, я не хочу. Серьезно? Нет, неправильно, Вик. Денис? Сколько было изначально? Повторяю вопрос, Вик, подожди. У Дениса сейчас шанс ответить, потому что ты неправильно ответил. Ну я уже знаю ответ. У Дениса шанс. Если он неправильно ответит, то отвечаешь ты. У фермера было 17 овец. И все, кроме девятерых, умерли. Сколько осталось овец у фермера? Денис? 8 получается. Подожди, нет, неправильно посчитал, не, не в ту сторону. Нет, Денис, неправильный ответ. Вика. Девять. Правильно, молодец. Я просто сначала услышал, ты сказал типа все, я думал, ну все, ноль осталось. А я вот это что, кроме девяти, я как-то пропустила. Но это твои проблемы. Итак, по итогу бы Вика выигрывает. Стой, подожди, а как у тебя получилось 8, Денис? Объясни мне. 17 минус 9? давайте закончим уже видео, пожалуйста. Так, слово победителя. Почему ты выиграла? Так, давай, рассказывай. Я вообще не хотела побеждать. Ага. Я не хочу сражаться с Федей дальше. А почему ты думаешь, что Федя выиграет в следующем раунде? Он выглядит умным человеком. Ага. Хорошо. Денис, слово проигравшего. Иди сюда. Не стесняйся, Денис, иди сюда. Почему ты проиграл? Ну, я же изначально сказал, что я проиграю. Я мужик. Мужик сказал, мужик сделал. Ну, в принципе, оно и верно. Ну что, спасибо за просмотр. Кому понравился ролик, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Ну что, прощаемся. Всем пока. Пока-пока.